Добро пожаловать на канал Картавы Компани. Сегодня мы с вами поиграем в мир чужого. Да-да, друзья, вы не ошиблись, это чужой. Мы погрузимся в мир атмосфера чужого. представляет В главных ролях последнее сообщение с коммерческого борта настрома говорит лейтенант эллен рипли все остальные члены экипажа кейн ламберт паркер брэд эш и капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через шесть недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. мы на связи, друзья мои. Друзья мои, не скучаем. Пишем комментарии, подписываемся на канал. Для чего это нужно? Для того, чтобы получать уведомления о будущих роликах. Рипли? Я Сэмюэлс, из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль «Анисидора» обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с «Нострома». Где? Э, в системе «Дзеты» со звездой И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию «Севастополь». Он... Является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Чувак, ты ошибаешься, Севастополь-то наш. Это постоянно действующий космопорт. И еще, Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через два дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы. Например? Что значит, например? Послушайте, когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Да ты что, заглянул в материалы дела? Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? ну а что мне делать я скажи я получил разрешение взять вас с собой на торренс если захотите может вам станет легче на душе слушай но ну у меня сейчас слезы польются Итак, поехали. Шло. Так, используйте перемещение, чтобы идти. Окей, и войти. Давай войдем. смотреть тормс ну давайте осмотрим наш кораблик что у нас здесь есть полядется крутя давай посмотрим где у нас мои шмотки что-то есть вот можно что-то брать или как тяга какой-нибудь интересный круто слушай я первый раз на космическом корабле так пока в лифт я не хочу мне нужно най найти свое шматье Что здесь Professional story Конор берланджи Это, скорее всего, мои ящики оу. Хранить игру. А, да, давай перезагрузим. Подождите, ждем. Я жду монстра. Оу, е. Yeah. Все достигнуто. Круто. Теперь можно пойти в лифт. Наверное. Oh. Я помылся после того, как оделся. Нормально, а я думал это лифт. Теперь я буду мокрый, мокрый, как не знаю кто. Что ж дальше? Что? что где? Где дальнейшие указания, цели и тому подобное? И давайте полазим по кораблю посмотрим что здесь у нас есть какой скафандр смотрите круто Нет. Куда, куда мне идти дальше какие цели у меня вообще Дальнейшие цели указания. Так. по-моему я здесь был Мид, пиво и все остальное я пил. Что же дальше? Развитие событий. Oh. Я Доброе сказать. утро, Тейлор. Знаете, ребята, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Почему? Мне паршиво не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Но ну, привыкаешь. Знаете, все таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофе-машины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Mm. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад. И вы. Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Пойду поищу. Цель достигнута. А мы не знали, что у нас цель была поговорить с Тейлор. О, смотрите, кофе, машина, о которой она говорила. Тоже.. Какие-нибудь логические задания или еще что-то здесь будет или как? Так, ну ну в общем по-потешествиям дверь заперта, окей. Давайте пройдем сюда. Что это? Ух! Так. листать листать я понял читать здесь короче так. инженер механик техник короче Так, окей. Да, выбрать. А, общие можно как посмотреть? Так, кью покинем. Окей. Посмотрим, что здесь. Ничего не понял, но... Очень интересно, очень. В общем, почитал я, давай назад. Наверное, мне нужно было это почитать. Ух ты. Классная музыка. Так, давайте продолжим Искать У, бегемо... Бегемотик О, Классно Так, что еще Что еще здесь есть у нас Интересного Что же у нас здесь интересного Есть будет? Страшно нам сегодня Наверное, нет Потому что это только начало И мы блуждаем По кораблю, чтобы найти э, Чего-то и ну-ка. Нам нужен какой-то чувака. Задание здесь показывают. Вау. Ага. Да, все, понял. Он находится недалеко. Эскейп. Это вот он вот тут вот тут а что ли? Вот он. Давай поговорим с тобой. Рипли? Встали пораньше, самерс Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... На Строма. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а на биос может даться ей нелегко. Уже встала. Волнуется. Хм, это я упустил. Но она опытный специалист. Поможет нам разобраться со всеми юридическими тонкостями. Окей, okay. цель достигнута, а дальше какая цель? Давайте посмотрим. Так, зайти на мостик. А где у нас мостик? Что? О, да. Тамбус. Мостик. Оу. Все, я понял. Все, бегу туда. На к вот и добрались. Так, мостик, мостик, мостик. Где-то он в этой стороне. Будем ориентироваться по карте, потому что я точно потеряюсь. Это реально. Так. Посмотрим, правильно мы идем, да, правильно, прямо, прямо и Эврика, Эврика, Эврика, Эврика, я на мостике. Давай поговорим с тобой. Ты будешь Надеюсь, там? Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка? Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Конор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Забрать текст брифинга. Окей, давай посмотрим, где он... А, вот он. Здесь рядом. Этот текст. И поищем. Что мне сюда, куда-то надо сесть. Здесь видел. Так. Это он вот. Вот он. Мы взяли папку. Поехали. Можно взглянуть. Ключи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось? Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер какм 7760 вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Vailand Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Нострома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Okay это Торренс. Повторите, вас не слышно. Торренс, не слышно. Как слышите? Как слышите? Как слышите? как слышите? Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередача. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все. Мы Макс... вернёмся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. дача нам. Не помешает. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Делайте все, что я скажу. Но я не знаю, что делать, делки-палки. бродил по такому кораблю. У них что, что тут? Война что ли? Тейлор, вы молодец. Вау! Хьюстон, Хьюстон, у нас потери! Хьюстон! Слышать вас вечно прятаться возможно. Это намек, понимаете, то что мы не сможем вечно прятаться от чужого. И я жду с ним встречи. Я всегда мечтал побывать в космос. Но это такой шанс. помощь а, можно есть от скафандр или как ну ты с шеи куда из помощи может она сверху? Оу. Так, мы выбрались со скафандра. А что это значит? Куда нам идти? Туда или сюда здесь закрыто, значит нам сюда. можно сохранить игру если рядом враг терминал вас предупредит окей только найти бы такой терминал еще терминал. так давайте глянем так, я нахожусь здесь. Не, значит, вот э, куда-то вот Да. Да? Нет. Назад. Равновение. Равновение. А, вот он. Давай сохранимся, а то вдруг мы погибнем или еще что-нибудь нас съест монстр. Так, что дальше? Мы на на нашли... Э нам нужно найти помощь, да? Задание, отправление прибытия. Ну давайте сначала осмотрим вот эту площадочку с вами. Вау. Даже страшно... Одна дорога. Я обожаю такие игры, когда... Да, стандартно. заблужусь интересно а бегать умеем. мы умеем но мы вернулись к тому же что и встречали до этого меня так будем ориентироваться по карте, потому что я не понимаю, куда дальше идти. Так, посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь проход, но он закрыт здесь у нас аварийная ситуация аварийная ситуация и мы с вами значит подождите так нам все же нужно мне кажется пробраться вот как может быть попробовать да вы скажете что я псих но Оу. вот он секрет А бы его в жизни заметил если бы не подошел и так а здесь куда мне Фу. явно что а? и я на той стороне фокус-фокус карты корабля нет вот так Плохо, знаете, что это очень плохо штука. Блин, опять эти бочки. Похоже, что вау, хорошо здесь есть мостик. Так, что у нас здесь? Чего? Ой, мама! Хелп! <связывая> Тоже боюсь. Мне очень страшно. <связывая> Чё какая? Так, а у нас ну, есть надо это, О, использователь. круто так можем бросаться так окей давай попробуем пройти здесь надеюсь что мы пройдем здесь слишком а можно ее потушить так здесь у нас заперто вообще Так, положите рудерживо. А, ну, да, вот здесь, ну. Так, взять все, конечно, возьмем. оу мы можем что-то крафтить? Крафтить? Я пока не понял, но мы можем что-то крафтить. Так буковка МЖ меня позвала. Мы можем как-то пробраться наверх. Здесь э, входа больше-то нету. Давайте посмотрим. Может, с это не видно было... Пайер. О, УЗИ, что-то Я гений! Так, а можно встать? Лестница... Хм. Я думал, ты будешь сама подуматься, а тут мне нужно с тобой взаимодействовать. Окей. Давайте... А, наоборот. Короче, что да. Обязательно, берем все предметы, потому что нам это выгодно. Эй, есть тут кто? Похоже, что никого. Так, починить бы тебя как-нибудь, что здесь необходим код. Эй, okay. Будем искать, значит, коды и различные. значит, там. Нужно подняться наверх. Здесь хоть что-нибудь работает? Подать энергию тупери. Ага. Круто. У нас клеергостанция может быть здесь окей дальше нам нужно развернуться на 360 градусов вернуться на мета Может быть, вот, э, вот эти... Мы с вами Ухты Ух ты. Артум. А вот где включить энергию мы с вами пока еще не знаем. назад возвращаться, что ли? Предлагаете назад возвращаться? Здесь какая-то еще камнотушка есть. А я... я вроде бы, если бы я видел что-то там, то бы это включил уже давным-давно. Как вы думаете? Читаете? Ну, скорее всего, то, что у нас здесь нужен код, мы либо пропустили код, либо нам нужно просто вернуться назад и где-нибудь запустить То, что мы не запустили. Так. Так, ну у нас лампочка здесь нарисована, может быть э -э как-то можем подать иначе где-то там. Где-то там неизвестности, где-то там... Так, здесь явно нет. нет ничего. О, побыльку сфибаем назад. что и я лично чего такого не ни генератором ничего добавить я не вижу не то то что мне надо скорее всего я вот здесь это вылез уже через проходили то через э, что есть че Где он? Где он? В общем, впереди у нас тоже ничего нету. Может быть, вот эта кнопочка. Лампочка-то нарисована. Лампочка, скажи мне, где включить? лампочка ничего не ответила явно ну, то что вот это очень похоже на генератор но здесь как-то все разрушено и почти... скорее всего это не можем возможно вот вот вот в вот, вот, вот это может быть что-то как-то нам даст вот здесь точно ну нажимай а вот так терминал Здесь есть какие-то подсказки Надо почитать Подождите, кто-то там был, я слышал. Аж два раза. Просто Q. Так, и вот здесь у нас охранница. что здесь произошло прям блин был аэропорт домодедово так в общем вперед никак ну нужно осмотреться осмотреться нужно предельно чтобы понимать в дальнейшем Какие-то действия и взаимодействия Здесь. Так. Ну, в общем, пойдемте наверх Девастопор Хороший название для... Анси. Так, вы здесь? Будьте вот на связь с стороне. По-моему, уже нас э, связи никакой не будет. Просто связи никакой не будет, скорее всего. Постановить подачу на... Чет. Так кто помнит, где этот был? Мамочка, опять восстановить энергию, где эта энергия была. Если бы я помнил, я бы пошел туда и восстановил, но я не помню, к сожалению, вообще ничего. Давайте пройдем вперед и посмотрим, что там дальше. Опять восстановить энергию, может здесь она как-то восстановится, о да! Да! Толпа стала шевырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Мы с вами провели при приятное время в игре. Что это? You know. так, окей, давайте откроем просто просто было интересно сейчас. интересно до толковой степени и здесь у нас опять мы только делаем, что сохраняемся и больше ничего Каждый, можно так сказать Я понимаю, что это нужно, да, как бы, но... может кофе, кетчуп, кетчуп, кетчуп, кофе, кофе, кетчуп Кофе, кетчуп Кому кофе кетчуп, кетчуп кофе Так, окей, дальше что за за управление нам нужно найти связь связь 11 а связь я вообще не знаю в общем пойдем искать связь you come. здесь а тем временем кто еще не подписан на канал я предлагаю подписаться поставить лайк этому видео для чего для того чтобы получать уведомления о новых роликах так может быть здесь что-нибудь Пока что совсем ничего не понятно, назад возвращаться вообще не хочется. Ну, я так думаю, что нам придется туда возвращаться. Потому что мы, может быть, упустили какие-нибудь новые детали. какие-то детали так ну вот э, я думаю что можно связь как-то восстановить вот здесь но Мы здесь э, ничего не посмотрели ничего не почитали Харрис, mm Старлер, -hmm. это Уэйтс, возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Пишите свои комментарии, ставьте свои лайки. Я буду ждать вас э, практически каждый день. Да, практически каждый день. Вот, чтобы понять, если кто-то видел какое-то прохождение по этой игре, кто то еще, пишите, я очень прошу вас, не стесняйтесь э, помочь мне найти связь э, с, э, с другим кораблем. Вот, так что я жду, обязательно досматривайте ролик до конца. В общем, окей, пока. С вами был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компани. Ну, на этом все, спасибо.